Рынок по-прежнему находится в зоне экстремального страха, индикатор показывает отметку 22. Индекс альтсезона показывает нам 53, немножко переросли в сторону биткоина. Вчера было заседание Федеральной резервной системы, которое все долго ждали. И по результатам этого заседания Федеральная резервная система приняла решение о повышении процентной ставки на 0,75 базисных пунктов до отметочки 3,25. То есть регулятор повысил ставку до ожидаемых значений. По результатам заседания прогноз по росту ВВП был ухудшен на 2022 год до 0,2% с 1,7%. Прогноз по уровню безработицы также был ухудшен в 2022 году до 3,5%. 7,7% с 3,8% и прогноз по инфляции был также ухудшен в 2022 году до 5,2% с 5,4%. Прогноз по базовой инфляции был тоже ухудшен до 4,3% с 4,5%. Прогноз процентных ставок до конца 2022 года был ухудшен до 4,5% и 0,4%, с 3,4%. Аналогично все прогнозы на 2023-2024 год тоже были снижены. Процесс сокращения баланса продолжается, регулятор это подтвердил. Ну и в целом, если говорить о выступлении Пауэлла, то мы можем сказать, что кто неопределенности, которые есть, ничего больше добавить нельзя. Если мы говорим о том, что нас ожидает сегодня и завтра, то нас в первую очередь, наверное, интересовало, какие будут результаты на сегодняшний день по показателю числу первичных заявок по получению безработицы, поскольку Пауэлл заострил внимание именно на этом, так как у него на выступлении были вопросы по поводу того, что он думает о начавшейся рецессии в Соединенных Штатах Америки или вообще в целом о рецессии, на что глава регулятора сообщил о том, что рецессии в США нет и быть не может, поскольку на сегодняшний день у нас хорошие показатели по безработице. И сегодня в подтверждении его слов вышел отчет, который показал нам, что действительно у нас улучшилась ситуация в этой части, и число первичных заявок на получение пособия по безработице с прогнозом снизилось. Но если мы говорим о том, чего ожидать в ближайшее время, то в первую очередь, наверное, завтрашнего дня, поскольку глава ФРС также будет выступать и завтра, в частности, речь идет о том, что... Совет Федеральной Резервной Системы проведет мероприятие FED Listens, на котором соберутся представители различных секторов, чтобы поделиться своими взглядами на экономику постпандемического периода. Здесь речь будет идти о всей экономике Соединенных Штатов Америки, но в большей степени, наверное, стоит обратить внимание, и мы вчера об этом говорили, обязательно, если вы не смотрели, то в описании к этому видео будут ссылочки на Криптогон на канале Крипто CryptoCommons, а также ссылочка будет на канал CryptoDeda, в котором мы продолжили, причем на этих каналах, под конец, под завершение стримов у нас была живая торговля. В частности, я открывал, закрывал позицию, и ребята тоже, если вы не подписаны на всех участников, то были. Я тоже рекомендую подписаться. Также у нас среди гостей были BlablaCrypto, понятно, канал Криптокома с Гриня. Также был МС, также был Дед, также был Гевафайн. Поэтому, если вы не смотрели, посмотрите, а если не подписаны, ребята, то обязательно подпишитесь. И речь шла о том, что у нас на завтрашний день будут различные статистические данные. И в первую очередь, конечно, индекс деловой активности за сентябрь. Вот этот показатель мы с вами ожидаем. И до этого рынок, скорее всего, будет в ожидании находиться. Это один из ключевых показателей, на который сейчас ориентируется рынок. Также хотел бы обратить внимание на более обширный период времени. Это у нас уже начало октября, пятница, 7 октября, выйдут данные по уровню безработицы. Вот к этому моменту рынок, по логике, должен будет закладывать свое видение по прогнозу то есть 3,5 процента сейчас прогноз если этот уровень будет повышаться я думаю что разговоры о рецессии вновь будут возникать с новой силой также традиционно давайте посмотрим на ликвидации за последние 24 часа у нас было ликвидировано 91 с небольшим 1000 трейдеров на общую сумму чуть более 340 миллионов долларов сша и давайте сразу же посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций за последние сутки у нас с небольшим приростом доминируют лонговые позиции, но, обратите внимание, это можно однозначно назвать паритетом. 50,08% доминация в лонгах. Из новостей хотел бы обратить внимание на очень интересное заявление главы JP Morgan. В частности, этот конгломерат не впервые негативно отзывается о криптовалютах, но в данном интервью глава назвал децентрализованный активы схемами понции. При этом обращаю внимание, что у самого конгломерата существует свой цифровой токен GPM Coin, и при этом сам конгломерат считает все остальные, включая биткоины и альткоины. Это лишь инструментами для различных незаконных операций, в том числе по отмыванию денег. И децентрализованные схемы PONSA представляют угрозу для всех финансовых систем мира. Но при этом глава JP Morgan признал, что реальные технологии, например, DEFI и Utility токены, могут быть полезны. И в частности он заявил, что не будет возражать против появления регулируемого стейблкоина. Это еще раз говорит о том, что большинство участников, глобального финансового рынка в частности в первую очередь берут прицел на стейблкоины и CBDC центральных банков при этом что касается криптовалютного мира по-прежнему который не может быть ими в частности отрегулирован в полной степени они выражают скепсис. В первую очередь стоит обратить внимание, что не так давно, 16 сентября, Белому Дому была представлена дорожная карта, некий фреймворк по регулированию криптовалютного рынка по всем направлениям, ссылочка на этот документ будет также в описании к этому видео, можете ознакомиться и почитать более подробно. Также хотел обратить ваше внимание на один из индикаторов, который часто бывает предметом рассмотрения в моих обзорах, это индикатор Puel или мультипликатор Puel, это индикатор майнеров. Обратите внимание, мы еще раз после выхода из глобальной просадки по этому индикатору который достаточно точно показывает дно и пики рынка начинали потихонечку прирастать и сейчас вновь опускаемся в зону глобальной перепроданности и после некоторой консолидации я уверен что в любом случае мы будем возвращаться вверх также хотел обратить внимание еще на один индикатор который тоже Периодически бывает в моих обзорах, кто не знает мультипликатор Майера, который показывает пики и дно рынка. Обратите внимание, это было и в тринадцатом году, это было и в четырнадцатом году. Я имею в виду пики восемнадцатого года, пики двадцатого года и корона дампы, и также Достижение пика в 2021 году и, соответственно, снижение после этого и до сегодняшнего дня продолжается. Максимальное значение на дне этот индикатор показывал 0,227. Сейчас мы находимся на отметке 0,477. То есть уход ниже в два раза с этой отметки у нас все еще может состояться и все еще находится в рисках. Но в любом случае этот мультипликатор также показывает, что мы уже находимся либо на дне, и продолжаем его формирование, либо уже где-то недалеко от этой отметки. Ну и давайте перейдем к графику биткоина, чтобы посмотреть, что у нас происходит за последние дни. Обратите внимание, если посмотреть на дневной таймфрейм, то у нас продолжающееся нисходящее движение. Мы продолжаем формировать эту нисходящую динамику, но потихонечку затухаем. Сейчас индикатор нам показывает, что мы находимся в зоне поддержки, где-то примерно на отметке 18,5. Сформировали локальную поддержку и пытаемся там удержаться. Мы провалили предыдущий all-time high, который у нас был на отметочке. 19666 и сейчас находимся под ним. Это не очень хороший знак. Это говорит о том, что нам необходимо будет сейчас тестить этот уровень, бывший уровень поддержки, сейчас для нас стал уровнем сопротивления. Если мы посмотрим на дневной таймфрейм на индикатор Market Cipher, мы видим, что у нас идет сейчас завершение формирования триггерной волны. Это может быть как средний триггер, так и основной малый триггер, после чего в любом случае вероятность отскока у нас достаточно большая. Также у нас показатели по волнам, в том числе цены средневзвешенным объемом VWAP, у нас потихонечку снижаются. Максимальная отметка минус 10.44 сейчас рисует нам, отметку в минус 4,54, то есть почти в 2,5 раза мы снизились по этой волне. Это означает, что мы пытаемся вырваться вверх. Индикатор КОК нам тоже показывает такую же динамику. Заворачиваемся одна, нижняя части уровня Фибоначчи минус 5,11 и двигаемся вверх. Если посмотрим на более младшие часы, давайте перейдем на 6-часовой таймфрейм. Также можем видеть, что в краткосрочной динамике мы сейчас пытаемся прирасти, идет попытка вырваться вверх, формируем активный зеленый манифлоу, денежный поток, и волны моментума двигаются снизу вверх. Это очень четко видно, это один из показателей того, что у нас идет попытка прироста на краткосрочном периоде. Сопротивлением у нас сейчас выступает пунктирная трендовая паутина, она как раз-таки находится на отметке 19,5 примерно, 19,666, это зона предыдущего all-time high. Если мы прорываемся выше этой зоны и закрепляемся в выше нее то у нас будет попытка роста дальше к отметке 2600 и далее 21 тысяча долларов за один биткоин пока трудно обозначить динамику но с большей долей вероятности у нас будет локальный рост или отскок который мы все давно ждали все будет сейчас направлено на то какие показатели мы получим по индексу деловой активности то о чем мы с вами говорили завтра в пятницу в 16:45 по московскому времени мы с вами получим эти данные давайте также посмотрим на инtraдей стратегии хочу посмотреть двухчасовой таймфрейм наличие с этапов сейчас лонгов пока еще нет после некоторого периода роста мы видим что у нас сейчас большинство монет которые находятся в моем watch листе показывают зеленую динамику и после этого периода роста скорее всего нам естественно потребовалось коррекционное снижение которое мы сейчас формируем после того как это коррекционное снижение будет завершено можно будет на коротких дистанциях искать стратегии для входа в позицию вчера на Стримах, как на канале CryptoCommons, так же на канале Деда, Я показывал трейды и показывал, как я ищу сетапы по каким таймфреймам. Так что обязательно посмотрите. Думаю, что кому-то все-таки это будет полезно. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Все ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Также не пропускайте стримы в нашем крипто-сообществе. С вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.